Доброе утро, дорогие друзья! Доброе весеннее утро на радио Медиаметрикс в программе «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко. За прошедший год мы с вами в протяжении вот этого периода времени постоянно изучаем вопросы управления эффективностью. Эффективность предпринимателя, эффективность человека, эффективность в целом компании. Но в целом мы говорим о том, что нам, нас интересует эффективность управления людьми. Ведь компания из одного человека это компания одного человека, а мы говорим о людях, о коллективе. И а, очень важный момент, что мне кажется вообще на самом деле величайшим изобретением человечества является не изобретение колеса, о создании и умение людей работать в группе. Что такое работа в группе? Это коллектив, это команда, этому посвящено огромное количество информации, которая заваливает нас буквально в последнее время из бизнес-литературы, со сцен разными спикерами, тренерами и так далее, и так далее, и так далее. Но... Глубина процесса присутствует в том, что необходимо создание определенной экосреды, начиная с Энтона Мэйо, который провел ход ход-торнский эксперимент, где вы помните, он посадил нескольких швей в одно место для того, чтобы между ними возникло взаимодействие. И это глубинные истории менеджмента, мы идем туда. Плюс еще, конечно же, изучение различных психо психологов, психоневрологов и так далее, и так далее, и так далее. Как же выстраиваются взаимоотношения людей в группе? Это очень важно. И подходя к этому вопросу, HR-директора нащупывают пути, создают некую эко-среду. Эко-среду в компании, которая позволяет каждому человеку чувствовать себя элементом общего, каждому человеку вкладывать частицу в себя. Вот сегодня, например, я тоже буду выступать перед на форуме контакт-центров, рассказывая об управлении, основанной на ценностях, на общих ценностях всего коллектива. Однажды э, на прошлой неделе я проводил интервью с одной очень интересной женщиной, которая непосредственно относится к вообще предпринимательской деятельности в России. Э, мы потом, может быть, отдельно сделаем передачу на тем, но мы с ней в процессе нашего разговора изучения этого вопроса подошли к пониманию, что на самом деле. Создание корпоративной среды внутри компании ничем не отличается от создания корпоративной среды или э, специальной атмосферы в России вообще в целом для того, чтобы инициировать вообще создание предпринимательства. Ведь если мы говорим о том, что корпоративная среда в компании помогает человеку быть эффективной, корпоративная среда в целом, корпоративная культура предпринимательства помогает нам воспитывать тот самый замечательный слой самостоятельных людей, берущих на себя ответственных предпринимателей. И именно сегодня у нас с вами специальный гость нашей студии Егор Евлаников, руководитель закрытого клуба Эквиум, э, инициативы Рыбаков Фонда. Мы с Егором сегодня попытаемся изучить тему, а как же влияние одного человека на группу людей или группы людей на другую группу людей помогают предпринимателям, а, становиться более серьезными, более успешными и достигать лучших результатов. А самое главное, как мне очень понравилось, о том, что вы сказали мне в самом начале, влияя даже точечно на одного человека, в целом мы можем влиять на всю страну. Давайте об этом сегодня поговорим. Егор, доброе утро. Доброе утро. Все. Да. Может быть, тогда вот давайте еще раз пройдемся, как же влияя на одного человека может достучаться до всех. Есть такая теория, что общество делится на три уровня. Первый уровень это лидеры, потом это проактивные люди и так называемые массы. Все по-своему прекрасны, замечательны, но влияя на один процент таких либо, ну, можно сказать, лидеров, мы можем через них влиять на проактивных людей, которые следят за ними, и все остальное пойдет по принципу рефлексии. Таким образом можно закладывать очень правильные вещи, идеологии, мысли и майндсеты в большие такие вот общественные структуры. Прекрасно. То есть, по большому счету вы обладаете некой технологией и знанием, как сделать мир лучше. Ну, так, если абстрагировано. А, на сегодняшний день, ну, а, можно так сказать. Мы, безусловно, сделаем фокус на предпринимательстве, но, уважаемые uh -huh. господа, собственники, предприниматели и люди, которые имеют отношение к управлению государством, возможно, это тоже будет хорошим инструментом для того, чтобы воспользоваться. Итак, как влияя на 1% лидеров, кто такие эти лидеры, как на них влиять для того, чтобы достучаться, чтобы кипение распространилось по всей кастрюле? Наверное, надо начать с того, что этих людей надо найти ага. и правильно собрать в одном месте так, чтобы им было комфортно, чтобы они могли раскрыть свой потенциал. В, в рамках мире. вашего клуба что такое лидер для вас? Вообще наш клуб полностью называется как закрытый клуб для high-impact предпринимателей. Наверное, можно начать с определения, что такое high-impact. Да. High Вообще на русский язык это переводится как высокое влияние. Но в русском языке слово «влияние» носит такой немножко негативный оттенок, потому что, ну, в общем, так исторически сложилось, на мой взгляд, я думаю, вы с этим согласитесь. Оно пришло, в принципе, из Америки, и это уже устоявшийся термин. Мы закладываем в понятие слово «high impact» ментальную установку человека, то, как он относится к коллективу, то, как он относится к бизнесу, это то, как человек воспринимает свою деятельность в целом. А, то есть это не просто бизнесмен, который делает бизнес ради денег, это тот человек, который понимает, какая на нем лежит ответственность. Ответственность за жизнь своего коллектива, ответственность за жизнь и состояние счастья своих клиентов – и в целом он понимает, что его бизнес в какой-то момент может стать поистине high-impact, а импакт может заключаться в глобальном смысле. Это влияние на ВВП, это создание рабочих мест, это изменение инфраструктуры региона. Что это за человек? Каким он должен быть? В нашем случае мы отбираем э, так называемые self-made предприниматели. Это в хорошем смысле это маньяки бизнеса, это те люди, которые э, живут своим делом. Это э, большое удовольствие наблюдать за тем, как меняется тип бизнесменов. Сейчас люди, э, они искренние, открытые, они очень человечные, они... Это не те люди, которые вошли в бизнес благодаря вот успеху и удаче, то, что они оказались в нужном месте в, нужном, в нужное время. Это те люди, которые придумали продукт и сделали его ценным, и этот продукт стал нужен большому количеству людей. То есть это те люди, которые… ну по-настоящему профессионалы и по-настоящему э, искренне и открыто делают свои, свое дело, исходя из максимальной ценности для своих клиентов, для своей команды и получают от этого несказанное удовольствие. Егор, а вот э, немного вернувшись к тому, что. В чем же миссия клуба? Зачем вообще все это вы задумали, затеяли? Вообще миссия, миссия клуба это создание комфортной экосистемы поддержки предпринимательства в целом. Это формирование ролевых моделей. То есть мы четко верим то, что мы сможем создать и вырастить и показать всей стране и миру своих иллонов масков, цукербергов. Тех людей, кто сможет вдохновить молодое поколение на то, что имеет смысл встать с печи и идти что-то делать. Окей. Okay. У нас есть лидер, допустим, mm -hmm. да? Вы его каким-то образом, селективно, методом общения, промоушен своего клуба находите. Mm -hmm. а, а зона, на которую он влияет, это что? Это вся Россия, это те участники вашего клуба тоже, какого-то более, ну как бы сказать, менее успешные на данный момент. Mm -hmm. Кто это? Вот На кого они влияют? — На сегодняшний день у нас сформированы разные группы. Как правило, они формируются по принципу единого оборота, ну, единого уровня оборота, mm -hmm. потому что уровень проблем и задач, которые решаются на тех или иных… — Мы меряем деньгами. — Да, мы меряем деньгами mm -hmm. на сегодняшний день, потому что ну, деньги – это для нас показатель тех бизнес-задач, которые ставит перед собой предприниматель. Исходя из этого, мы можем более эффективно подобрать те инструменты, которые обеспечат, там кратный рост, например. На кого влияет предприниматель, да, вопрос. Опять-таки, исходя из оборота, существуют разные уровни. То есть мы, выстраивая систему от high potential человека, человека с высоким потенциалом, который очень правильно ментально настроен на Я, пони... я правильно понимаю, что вы сейчас uh -huh. говорите именно о... о тех, на кого влияет. То есть человек, на которого влияет, у него тоже должен быть высокий потенциал? Нет-нет-нет, я говорю о тех, кто влияет. Кто влияет, именно начинаем. вот эти вот лидеры, лидеры Высок... да. Высок... по... высокопотенциальные лидеры. Да, uh -huh. то есть начинается все с того, что идет плавный переход от high potential человека, от человека с высоким потенциалом к человеку с высоким влиянием. Ага. То есть, от high То есть он предприниматель, он успешный предприниматель uh -huh. в какой-то сфере, и потом у него добавляется некая роль. Вещатель или какого-то, да, который позволяет ему рассказывать о том, как он пришел к этому, что его драйвит то, каждый в, в, день. В да? том числе. Но идет плавный переход такой. От человека, который был с высоким потенциалом, он начал делать, у него стало получаться, он создал бизнес. Этот бизнес начал нести ценность. Во-первых, если это хаимпак, да, то есть это ценность для его команды. То есть, все, он понимает, что это ответственность за жизнь тех людей, с кем он работает. Mm -hmm. Во-вторых, это а, ценности повышение уровня, уровня части своих клиентов, да, то есть, это либо в B2B сегменте, или в B2C. А, но суть того, что его продукт который он дает на рынок он повышает ценность повышает уровень части людей uh -huh. после этого человек на каком-то уровне и тут вот на этом этапе предприниматели вот такие да, self-made, они очень сильно погружены в операционку и они готовы служить обществу через создание бизнеса. И его вот масштабирование делать его больше, больше, больше. У них нет времени на социальную активность, у них нет времени... То на... их социальная активность – успешный бизнес. Успешный бизнес, который очень грам грамотно построен, исходя из угу. э экологичных э взглядов, э с правильными целями и с э грамотной миссией. И на каком-то этапе при там, отбивке да там несколько миллиардов или, может быть, больше, зависит от бизнеса, а человек уже может выйти из операционного управления и заниматься стратегией. Например, он может стать наставником, он может… Это уже называется такой этап гифбэк, когда человек готов отдавать. Но по опыту себя, имея 20-летний опыт корпоративной карьеры, э э э э люди, которые переходят в совет директоров, из операционного менеджмента, это уже люди, которые очень много всего добились. Я помню, как-то был один раз встреча с основателем m угу. и вот он до последнего держал ру, руку на пульсе, сыну своему не передавал вот эту вот возможность управления. Не так легко отпустить и перейти в board в директорс. да, это интересно, но я думаю, что это лет 5-10, не, не меньше. Однозначно. Вообще и бизнес – это игра в долгую. Однозначно. Вот э, что происходит, Хотя... как живет ваш клуб, как, э, э, какие вот происходят там события, что вот ну, хорошо, вот этот высокоэффективный лидер, да, э, почему он захочет к вам прийти? Эм... у ну, него и так же все хорошо. В принципе, на, на сегодняшний день, какие существуют инструменты развития личностного или профессионального, угу. э, можно пойти на MBA. Можно заниматься самообразованием, почитать книжки, посмотреть какие-то обучающие видео, либо какие-то uh -huh. выступления. Если это бизнес-задача, наверное, можно обратиться к консультантам. Есть еще коучи. Ну, в принципе, вот и весь набор. Весь набор, но ну, yeah. по большому счету. Наш клуб, наше сообщество основано на ценностях передачи бизнес-опыт. Uh -huh. То есть, на наш взгляд, одним из самых эффективных инструментов развития ⁇ это бизнес-опыт, это либо решенные задачи, либо провал, что тоже является опытом. И мы выстраиваем комфорт... комфортную инфраструктуру для того, чтобы наши участники могли этим опытом грамотно делиться друг с другом. То есть существует э, встреча в формате как раз совета директоров это там от 6 до 10 человек. А по определенной методике люди делятся своими задачами и э, оппоненты помогают э, на основании своего бизнес- опыта эти задачи решить. Э, предлагая какие-то кейсы. Uh -huh. Егор, uh -huh. смотрите, правильно я понял, что есть определенный пул а, высокопотенциальных предпринимателей. Uh -huh. Они так или иначе ранжированы у вас там в какие-то группы, uh -huh. связаны по обороту. Ну, uh -huh. Неважно, там x, 10x там, uh -huh. и 100x. И у них примерно, вот находясь в этой группе, одинаковые какие-то проблемы. Управленческие, операционные, HR-проблемы, возможно. Uh -huh. да? И Однозначно. вот возникающая проблема, они инициируют. Там у меня есть проблема. да? И вот э, все те, кто в эту группу они как бы готовы поддержать и сделать некий брейнсторм, который позволяет им обсудить как они решают. или наоборот более высок вот с x разговаривают 10 x 10 x разговаривают 100 x угу. какие у нас есть э, во-первых мы э, не, не решаем проблемы вот это важно и у нас в россии не, не очень принято слово проблема угу. а, ну вот так вот повелось да потому что человек проблема он какой-то не такой мы по большому счету решаем задачи мы не решатель проблем Мы для тех людей, кто растет На растущем рынке И с правильных ментальных установок С правильными целями И он настолько круто это делает, что он не понимает Каким сделать следующий шаг Для того, чтобы не расплескать воду, которую он несет uh -huh, uh -huh. И э, есть разные механики Вот если X, как вы сказали, с X да, Это вот групповые встречи X и 10X это сообщество наставников Менторов, это экспертов со да? Которые поддерживают нас uh -huh. И э, соответственно все задачи по разному Разными, разными способами решаются. Кстати, возможно, вашим, нашим радиослушателям будет интересно такое мнение о дифференциации понятия «проблема» и понятия «задача». Так как я постоянно занимаюсь консультированием руководителей с точки зрения эффективности управления людьми, мы с ними обсуждаем теорию. И вот теория управления с точки зрения постановки задачи или постановки проблемы. Когда возникает задача, ты понимаешь примерный результат, и ты понимаешь примерный срок ее решения. Потому что задача – это известный результат. И ты говоришь сотруднику, так, какому числу будет такая-то решена задача. И получаешь разумный ответ. Но возникает проблема, когда неясно какой должен быть результат, каким образом ее решать и в какой срок. И тогда здесь уже начинается действительно творчество. Вот поэтому проблемы, на мой взгляд, они больше помогают в решении творчества, развития творческого потенциала, нежели задача. Отлично. Это ваша инициатива. Она работает только в Москве сегодня? На сегодняшний день в рамках пилотного этапа, который длится около года, мы плотно работаем в Москве, плюс ведем переговоры где-то с пятью-шестью регионами. Это и Алтай, и Сибирь, и Юг России, в том числе были в Санкт-Петербурге. Соответственно, происходят зачаточные такие шаги uh -huh. формирования сообществ. По большому счету, мы являемся клубом для предпринимателей, который организуется самим предпринимателями. То есть сама сама само... исключительно. Угу. Только такие системы, на наш взгляд, способны в долгую работать, как вы сказали, да, то есть есть inspiration, когда человека можно вовлечь во что-то, он такой зажегся, глаза загорелись, ух ты, классно тут ребята, но когда ты это делаешь, например, делает какой-то человек третий, да, не вот не из тусовки и говорит им, что делает, для предпринимателя это опасно, а если предприниматель сам выступил автором, да, создал вокруг себя сообщество таких же, как он, да, интересующихся людей, мы выступаем в данной инициативе секретариат, секретариатом неким, то есть по большому счету управление стратегическим в какой-то момент в ближайшем будущем будет передано в руки совета клуба, который будет состоять исключительно из а, резидентов. <сообщества> <в сообществе. сообщества> Прекрасно. То есть человек, имеющий бизнес, находящийся в вашем закрытом клубе, получает в свой борт в директор с независимых директоров, других участников этого клуба, который позволяет с разных сторон посмотреть на ведение его бизнеса. По большому счету так. Давайте еще раз, вот прямо вот окончательно четко. Что позволяет сделать ваш клуб в интересах предпринимателя? Um, какие задачи мы решаем, да, почему к нам идут, наверное, можно так перефразировать. Um... У нас, в принципе, идеология социальных связей, да, то что связанность ярких индивидуальностей может сделать поистине великие вещи да, в рамках планеты целой, да, там, Вселенной. И какие существуют проблемы вот как называемые или задачи у предпринимателей? Во-первых, это фокус-группа, с которой человек общается постоянно, ограничивается, как правило, топ-менеджерами либо семьей, и человек пытается привнести в свою жизнь поток новых мыслей, каких-то взглядов. То есть он хочет окружить себя э, сообществом людей, таких же, как он, которые вот… Тв -тв -тв, Вы есть... мне говорили, как раз за этим отчасти идут на MBA, чтобы да. получить это сообщество. Но только другой, дру другие задачи приходится решать, чтобы до добраться до этого сообщества. Совершенно верно. Но э, в нашем случае, да, в отличие от МБА, мы э, огромное внимание уделяем формированию вот этих маленьких групп, а зачем человеку кратный рост это ключевой вопрос да? зачем человеку зачем человек вообще бизнесом делает и если посадить человека которому бизнес достался там а, в наследство и он сидит на гостендерах и у него оборот миллиард и рядом с ним сидит человек который бизнес делал с нуля делал это 10 лет не спал ночами и у него тоже оборот миллиард и они будут решать свои какие-то операционные задачи они не найдут общий язык uh -huh. а такие ситуации могут случаться на MBA и вот тут не получится То есть должна вот... быть единая какая-то культура да? культура это вот, вот Этому и посвящен в принципе процесс отбора да, в клуб то есть мы не, мы, мы не, не хотим выглядеть какими-то такими людьми кто кого-то оценивает да. наша задача после вот этой методики сформировать правильные взаимодействия между людьми чтобы это дало результат как можно быстрее мы заявили передачу к основной тему передачи как эффективность предпринимателя вам, наверное, удалось посетить несколько этих ваших совещаний, ваших mm -hmm. предпринимателей, общались в процессе отбора с интересными людьми. Какие бы характерные черты вы бы могли агрегированно выбрать, что такое на сегодняшний день это успешный, эффективный предприниматель? Um... Это уникальная возможность, да, которую мне предоставил рыбаку фонд, э принимать участие в таком вот прекрасном процессе. Я общаюсь с огромным количеством предпринимателей э и вот менторов э проекта, а это предприниматели уже очень высокого полета. И участниками нашего клуба это те люди, кто вырастет очень скоро. Я прям в этом не сомневаюсь. И, наверное, всех отличает э проактивность, всех отличает жизнерадостность, всех отличает всех объединяет или отличает, даже вот тут непонятно, как лучше сказать, честность в, во взгляде на то, что они делают каждый день. То есть они делают не потому, что надо, а потому что то или иное действие придет к результату, даже когда ты был неправ раньше, и это надо признать. И, как правило, это является одним из ключевых таких аспектов, эффективности предпринимателя, когда ты честен самим собой. Когда у предпринимателя возникает момент, он устает, или с, с таким образом проблемы и задачи наваливаются на него, что теряется мотивация, может ли ваш клуб помочь человеку обрести вновь желание двигаться вперед? Однозначно. Были ли какие-то интересные примеры, может быть, на вашем опыте? Часто очень приходят э, прекрасные бизнесмены на… Интервью первое, и говорят: ребят, я так устал. Меня так, я вообще не знаю, что делать. Я вот стеклянный потолок. Вот прям уперся, не могу понять, что делать. Вот бизнес растет, все растет, а вот, ну, вот что-то руки опускаются. И, наверное, вот такие вот социальные инструменты они действительно эффективны. Потому что ты приходишь, и, на, на самом деле, как можно изменить другого человека, изменить поведение другого человека, как то повлиять. Мне кажется, одни, один ну, чуть ли не единственный способ — это быть примером. И когда ты заходишь в комнату и видишь ребят твоего возраста, ты думаешь, блин, да что я руки-то опускаю, вон они какие живые, вон они куда идут, у тебя сколько оборотов? 500 миллионов, слушай, у меня 200, у меня есть куда расти, у меня есть что делать. Сколько у тебя человек компании? 200, а у меня 150. И вот таким образом человек пробуждается. Мне все нравится в то, что вы говорите. Вот единственное, что я бы немного добавил. Ну я то понимаю, что, наверное, не только это главное, потому что в этом смысле это будет напоминать некий известный российский акселератор для молодости, который заинтересован только там в пушении людей, там деньги, деньги, деньги, деньги. У тебя сколько? 400? Да ты лох, если у тебя не миллион, да File, 6, 000, 000, 000, у людей возникает потом фрустрация и проблемы. Я думаю, что здесь речь не об этом. Но я просто уже с точки зрения замыленных взглядов общаюсь с деньгами, да, вот такими суммами. Мне очень понравился ваш ваш вывод о возможности изменения поведения. Так как я эту тему немножко глубоко знаю, я бы хотел вот о чем сказать, что на самом деле поведение человека это некая верхушка айсберга. Внутри, то есть что является след на поведение определяет образ мыслей, убеждений и ценности. Базовые ценности человека. Ценности – это... Такие, знаете, компас пожизненный, ну, не знаю, там, вечным, вечный, вечный компас, который направляет человека в той или иной роли, как ему правильно поступать. Так вот, для того, чтобы изменить поведение, почему мы, я сегодня сказал о том, что есть некая система, позволяющая управлять на основе общих ценностей. Когда мы говорим, что влиять на поведение невозможно, можно влиять лишь на убеждение ценностей, и через это можно попытаться сформировать желаемую модель поведения. Так вот, привнося общие ценности, мне очень понравилось, которые вы сказали, честность, жизнерадостность, проактивность, влияя вот э, и создавая эко-среду в рамках этого, если человек все время это видит, если своим примером другие участники клуба показывают это, то то рано или поздно человек проникается, начинает испытывать те же самые чувства, через это у него меняется убеждение, влияется поведение, и это отражается в том числе э, на людях. Мне очень понравилось то, что вы сказали, что для предпринимателей это их бизнес и есть это социальный проект. А чтобы вы Рекомендовали вот в рамках имеющегося опыта в тех городах наша страна огромна и возможно будут смотреть ее предприниматели из других городов или небольших совсем, а может быть и больших, но до которых вы еще пока не смогли дотянуться. С чего им начать, чтобы создать нечто подобие вашего успешного проекта, а потом, может быть, вы могли бы к ним присоединиться? А с чего начать, чтобы создать похожее сообщество, похожее да, сообщество. в каком регионе? Да, да. да. А... Ну, во-первых, надо начать что-то делать. У меня есть такая теория, я ее где-то услышал, Ну, она очень классная. Для того, чтобы вообще сделать бизнес, надо начать делать хоть как-то, потом делать это регулярно, потом делать это точно, потом делать это сильно. И просто успех неизбежен. Чтобы создать сообщество, ну это определенный, наверное, должен быть уровень внутренней мотивации, потому что это То долгий должен процесс. Быть, должен ли быть лидер? Или это достаточно просто группы людей, которые заинтересованы в общении друг с другом на первом этапе? Применимы к нам, например, да, мы uh -huh. как рассматриваем формирование региональных клубов Эквиум? Для того, чтобы запустить региональный клуб в любом городе, достаточно группы вот такой в 6-10 человек, которые определенным образом будут сформированы, люди должны подать заявку к нам на сайт, у нас свободная форма, подать заявку, как набирается 6-10 человек, главное, чтобы человек знал не больше двух людей из этой группы, в противном случае они могут сами просто встретиться, посидеть. После этого мы готовы предоставить им методику проведения групповых встреч, заняться подбором менторов и поддерживать их сообщество. То есть мы предоставляем такую офлайн площадку, инфраструктуру для их взаимодействия. Вот, поэтому могу таким предпринимателям порекомендовать оставить заявку у нас на сайте. Угу. Но личность человека-инициатора к этого клуба, это какой он должен быть? Наверное, это так называемый лидер как раз тот человек, который Которому готов не безразлично, не... да. Тут очень важно, вот, это, вот это очень важный э, аспект вообще создания и формирования чего-то ценного. Это пройти этап э, вот этого вдохновения, да. То есть, если ты знаешь, что это твое призвание, ты готов. Там, тут, наверное, идет речь о бескорыстном служении людям, о том, что ты являешься вкладом в жизнь других людей. То есть, это такой консилерии в прямом смысле Это же слова. не про, это абсолютно не про деньги, это именно про помощь Нет, другим. Дело не в помощи, еще помощь, да, я тоже слово не очень люблю. Без угу. поддержка, поддержка. Вот. Дело в том, что тут надо, после того, как ты пройдешь период вдохновлений, тем, что ух ты, я сейчас буду делать какую-то штуку здесь, понять, как это удержать и как это настроить после того, как это будет создано. Угу, это прекрасно. Это большая задача. Егор, ваш центр, э, как бизнес-проект, ну, его У -у -у. тоже можно оценить как бизнес-проект, не обязательно мы говорим, что да. прибыль должна быть. Э, имеет в себе, вот, как вы сказали, некие обучающие методики, которые помогают предпринимателям становиться лучше. Расскажите, пожалуйста, как они формировались, что они все Содержат и что они реально могут дать человеку или предпринимателям. А насчет обучающих методик, наверное, не совсем так. Обучающие методики у нас есть в фонде. Методика проведения группу... вот этих встреч это же тоже проведения... некая, как um, бы, информация. Мы за основу брали методику проведения форум YPO. Это методика проведения групповых встреч выстреч это Закрытые клубы мировые для предпринимателей. Плюс по этой методике уже более 70 лет проводятся встречи в масонских э, сообществах. Расскажите самые какие-нибудь, может быть, основные, но ну, не все секреты, но ну, хотя бы два-три <как> секрета этой секретной методики. Первый секрет секретной методики то, что она является конфиденциальной, и все, что внутри, оно остается внутри. Внутри, да. Это первый момент. Второй момент отсутствие конфликта интересов, людей, сидящих за одним столом. А третье – это предлагать решения и э, э, э, озвучивать какие-то суждения, основанные только на реальном опыте. То uh -huh. есть, не предположения, не мысли, а опыт. Успешный я делал, ремоний. я делал. право Либо сказать. кто-то из моих там, близких, я четко uh -huh. знаю, что вот так вот было, так работало, а так не работало. Вот здесь был фейл, вот здесь была победа, и вот так. И это ценно. Вот Очень это основа... важно, вот, на мой взгляд, первое, что это все, что будет сказано, остается внутри. Это создание некой такой безопасной среды, uh -huh. где люди раскрываются друг перед другом. И мне кажется, вот любой факт нарушения этого вот, первого, самого главного пункта он будет подрывать основы клуба. И никто больше никогда не придет, если вдруг кто-то, услышав про тебя, про твои задачи или проблемы, использовал их против тебя. На мой Однозначно. взгляд, это такая универсальная методика в человеческих отношениях. Ведь когда ты делишься, с близким человеком какой-то важной информации, а потом вдруг ты узнаешь что эта информация используется против тебя, ты абсолютно прекращаешь общение с этим человеком. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, мне о перспективах. Что вы хотите в результате? На ближайшие три года мы ставим цель стать самым эффективным бизнес-сообществом в России, потому что существуют разные клубы, существуют разные, там, в том числе и акселераторы, и какие-то такие вот инструменты да, развития. Но на наш взгляд, если мы а, соберем людей а, на основании а, вот их ментальных установок, из-за чего они делают бизнес, как вы верно сказали, да, вот мы создадим нужную атмосферу, которая будет э, тех людей, кто может быть пока он, вот в чем суть, да, то, что high-impact бизнес, э, он появляется на том этапе, когда твой бизнес создает там тысячи рабочих мест, когда он является ощутимым вкладом в ВВП региона или страны. Но на сегодняшний день, у ребят, нет импакта такого, да, вот масштабах страны. Но когда мы говорим, ребята, вы уже хай импакт, они говорят, слушай, я хай импакт, я не могу делать низкоморальный какой-то поступок, да, там вот, я буду работать. И вот планка по ценностям. Он уже, он себя назначил. То есть, вот он стремится к тому, чтобы хай импакт стать, да, и наша задача сформировать сообщество хай импакт предпринимателей с правильными ментальными установками, ну, правильными, да, то есть экологичными какими которые влияют на мир в лучшую сторону. и в общем, через это мы сможем трансформировать экономику страны и улучшить благосостояние наших граждан всех. Удивительная вещь, разговаривая сегодня о предпринимательстве в рамках вашего фонда, я слышу те же самые задачи, те же самые вопросы, которые задает себе любой генеральный директор, желающий создать успешную свою компанию. Ведь на самом деле мы давно уже перешли вот в рамках успешного бизнеса к понятию «руководитель подчиненный. Нет, это команда, угу. команда единомышленников, где в этом случае руководитель влияет, вот эту, влияет или выполняет роль вот этого влиятеля на людей, на команду, для того, чтобы подтянуть его к своим ценностям, к своей, эм, к своей культуре. И в большинстве случаев корпоративной культуры крупных компаний, они во многом похожи. Я предполагаю, что рано или поздно корпоративной культуры крупных компаний, э, возможно, таких с бизнеса общества, так или иначе, они где-то начнут взаимодействовать друг с другом, взаимопроникать друг друга, потому что ценности, которыми мы руководствуемся, они базовые, да, вот я снова хотел бы в них сказать, это, это порядочность, это жизнедеятельно, то, что вы назвали, это честность, это социальная миссия через правильное ведение бизнеса, когда человек, ведя бизнес, уже в принципе ему... Ну, некомфортно, и он уже не может делать какие-то антисоциальные. То есть платить деньги в серую, да, например, uh -huh. в конвертах, или там обманывать кого-то с точки зрения поставщиков. То есть мне кажется, это очень важная вещь. По большому счету, рано или поздно, возможно, это в целом распространится и на всю нашу страну. И где-то мы, может быть, придем к выработке каких-то общероссийских ценностей предпринимательства как сообщества. А вот интересно, какое ваше отношение к предпринимательству женскому? Потому что сегодня, последнее uh -huh. время, очень много говорят об этом. Есть ли, вот, на ваш взгляд, какая-то разница между женским предпринимательством и мужским предпринимательством. Тонкая тема такая, но а, у нас в рамках фонда есть даже стоит целый проект, он называется Про женщин. Угу. Это очень э, похожий проект на нас, на наш, да, это тоже сообщество женщин, бизнесменов. Успешно. А, ну, тут немножко по-другому, там идет речь о старте бизнеса, угу. да, то есть э, помочь женщинам начать, да. А, кстати, в, на, в рамках нашего клуба у нас приходят дамы на интервью, и у нас есть и наставники женщины, да, то есть у нас там замечательный Светлана Баланова и Аеви. И, в общем, я очень положительно отношусь к женскому предпринимательству. Я вообще, в принципе, наверное, не могу разделять да, одно от другого, потому что, ну, все мы люди. И сейчас время такое, когда яркие очень звезды женщин зажигаются в мире бизнеса и в политике, и везде. И с огромным уважением отношусь к этому. Вы знаете, я знаком с Надьёй Черкасовой. Она недавно представила индекс, предпринимательской, индекс женской предпринимательской активности в России. И, вы знаете, очень радует то, что тенденция показано то, что предпринимательская активность женщин растет, а, ну, зачастую мы просто иногда не задумываемся о том, насколько наш мир, наш с вами мужской мир, он ну держит количество руководителей женщин, СИО в мире очень небольшое, количество женщин в, в проекте тоже небольшое. Есть что добавить? Я вот вспомнил э, насчет женского предпринимательства, uh -huh. как это сейчас меняется рынок. У нас э, в рамках фонда есть различные проекты поддержки и э, поддержки предпринимательства среди студентов, да, то есть как и студенты, вырастить предприниматели. Там студенты формируют какие-то кейсы, решают. И я был на одном из таких вот региональных этапов отбора, и очень много команд которые состоят в основном из женщин. И как меняется, мне кажется, да, структура. То, что раньше в основном в университете, даже когда я учился, девочки, как правило, учатся хорошо на 4-5, а мальчики ничего не делают, тусуются, получают тройки, но обрастают комьюнити, который позволяет им в дальнейшем да, выстроить. Нетворкинг, Нетворкинг да. Слову, да. А, и после окончания девочки очень умные, у них красный диплом, они идут работать в корпорацию, да, или в компанию, да, и потом выстраивают себе какую-то корпоративную карьеру, но они не являются предпринимателями. А здесь получается за нас, А сегодня с получается начала, да. именно потому, что есть возможность еще со студенческой скамьи участвовать в подобных проектах поддержки да, там предпринимательства uh -huh. и предпринимательской так активации ума да, то есть как вырастить человека предпринимателя это правильно мозги ему настроить и человек понимает что э, это все просто это возможно девушки начинают верить в себя и уже э, с молодого возраста появляются такие интересные стартапы сейчас с большими оборотами которые э, мы видим э, мне кажется интересно очень будет егор вы знаете я невероятно рад тому что мы сегодня поговорили о предпринимательском сообществе Почему, на мой взгляд, это так важно? Вот я даже попытаюсь нарисовать ее для себя. Я всегда во время своих эфиров рисую. И вот мы смеемся с нашими техническими специалистами, которые помогают нам в У нас всегда есть какой-то конспект нашей лекции. Итак, есть некие люди, которые являются лидерами, да? угу. которые уже добились определенных успехов в бизнесе. И они готовы рассказывать, мотивировать и не влиять, а вдохновлять других угу. людей. Таким образом, через вдохновление этих людей на людей, которые ну, только начинают заниматься бизнесом или подошли к определенной стадии развития своего бизнеса, такого, что им нужен как раз такой человек, их эффективность резко возрастает. Uh -huh. То есть, мы можем сделать сегодня вывод, что эффективность предпринимателя зачастую зависит от воздействия на него группы других успешных предпринимателей или других лидеров предпринимателей, которые Готовы отдавать свои знания, навыки и опыт. Да? Отвечу? Да. Дополню немножко. Давайте. На самом деле успех предпринимателя на процентов зависит от самого предпринимателя. Это, это само собой, раз. да, а само два, собой. Все проблемы, вот они у предпринимателя в голове. На 95% проблем можно решить, поменяв внутренние, внутренние, ограничения. Внутренние, внутренние ограничения, внутренний взгляд, парадигму восприятия вообще мира. Угу. А в смене парадигмы как раз могут помочь и поддержать его те люди, кто эту проблему уже решал задачу, да, или э, и может посмотреть на эту задачу с такой высоты, на которая с которой текущая задача покажется очень незначительной и скажет, Ой, ну слушай, это же вообще не надо на это обращать внимание. Окей, okay. тогда перефразируем, mm -hmm. потому что очень важно поставить точку правильно. Да. Так или иначе, каждый uh -huh. из нас, давайте тогда еще проще спустимся на да. бытовой уровень, uh -huh. каждый из нас решает в жизни какие-то проблемы. Uh -huh. Но проблемы наши, они не уникальные. Кто-то когда-то их уже решал. То есть тебе либо нужно почитать книгу, либо спросить того, кто как то решал. Uh -huh. Мы идентифицируем, что развитие предпринимательства, предпринимателя самого, зачастую связано с некими ограничениями, которые возникают у него в голове. То есть, mm -hmm. он сам себе yeah. внутри ставит какие-то барьеры. Или, как мы говорим, стеклянный потолок, когда вроде как бы не видит. Так как предприниматели, это все таки индивидуальный человек, он поэтому и стал предпринимателем, mm -hmm. что он не хочет слушать чьи-то там, управления, там, наказы… Он зачастую как раз и бьется в этих, в этих границах своих. И чтобы ему сделать следующий шаг, как раз и нужно влияние сообщества, mm -hmm. таких же как он, которые уже когда-то решали эту проблему, или влияние еще другого, более сильного лидера, даже не влияние, а вдохновение, вот mm -hmm. мне кажется, да, через создание некой среды, в которой этот предприниматель готов открыться, то есть безопасность, готов уважать тех людей, которые слушают, и порядочность, потому что это никогда не будет использоваться. И вы верите в то, что это... Эта система будет работать да уверен супер отлично что кто для вас является таким э, вдохновляющим человеком который помогает вам ваши такие границы раздвигать в течение моей жизни было много наставников и там сегодня ä, мы очень много общаемся с э, эдуардом остробродом это вице-президент корпорации села одежда вот. Много общаемся с Игорем Владимировичем рыбаком. Он очень каждый, каждый разговор переворачивает вообще сознание с ты. Я надеюсь, вы, наверное, мы его пригласим, может быть, в следующий раз, там, через после того, как запустится клуб, мы, может быть, пригласим и сделаем Я совместную думаю, что у вас передачу. будет возможность да. лично познакомиться. Плюс Оскар Хартман тоже э, замечательный человек, прекрасный предприниматель, э, очень яркий, с очень правильными, э, очень, очень, очень вот, видит все насквозь. Но это отличает вообще вот, э, птиц высокого полета, что они... Так как вы, по сути, сути влияете на развитие этого проекта, ну или являетесь операционным его mm -hmm. руководителем, для вас самого очень важно испытывать вот это вдохновение, откуда mm -hmm. вы его черпаете? Меня очень вдохновляют реальные результаты нашей работы. Да? То есть, помимо вот социальных механик, у нас же есть возможность, и за деятельностью нашего проекта следит сообщество инвесторов, экспертов, консультантов, сервисных компаний. Там мы плотно общаемся с такими компаниями, как Google, большая четверка, даже большая шестерка. И когда в рамках взаимодействия внутри сообщества происходят реальные прорывы, инсайты, когда у человека вырастает оборот в 4 раза там, за 3 месяца, вот это действительно для меня является вдохновением. Меняет ли деньги людей? Вот были ли у вас случаи, когда предприниматели все-таки ну, их уносило куда-то, и он переставал быть таким добрым, открытым, порядочным? Наверное, люди меняются неизбежно, и деньги могут выступить катализатором, да? как, как человек изменится и в какую сторону, и только и всего. Спасибо большое. Егор, вот вы в самом начале своего пути, как и предприниматель, как и руководитель, а какие самые смелые цели вы ставите для себя с точки зрения, вот как бы вы, куда бы хотели прийти с точки зрения своего вот развития там через 10 лет? Мне, у меня вообще есть такое внутреннее ощущение, что очень сильно меняется структура общества, очень сильно меняется конъюнктура рынка, бизнеса и вообще вот система управления странами, то есть смываются границы, что-то такое интересное происходит, и мы живем в удивительный век. И через 10 лет в привычных да, вот взглядах, как сейчас все устроено, даже сложно себе представить, но я точно верю, что лично я смогу стать вкладом в жизнь ну, минимум, предположим, 10 тысяч людей, которые мне за это искренне скажут спасибо. И я сделаю это совершенно бескорыстно. Спасибо вам большое. И я бы хотел сказать в завершении нашей программы, мне всегда хотелось бы подвести итог. Уважаемые предприниматели, я сейчас обращаюсь к вам. Уважаемые собственники, уважаемые генеральные директора, генеральные директора те люди, которые добились в своей жизни уже больших успехов. От вас зависит успех тех, кто рядом. Если вы чувствуете в себе силы, если вы чувствуете возможность Поделиться своим секретом успеха, будучи в небольших городах, в российских городах, в больших городах. Но когда вы знаете, что вокруг вас есть некое предпринимательское сообщество, придите к ним, поделитесь. Помогите другим предпринимателям разбить свой стеклянный потолок, упразднить свои ограничения за счет того, что общение в группе единомышленников, основанное на взаимном доверии, ченности, честности, уважении и порядочности, помогает всем вам стать лучше. Каждый из нас заинтересован в том, чтобы его сосед тоже был лучше, в результате подъезд станет лучше жить, в нем чище будет, хорошо, так по чуть-чуть мы сможем с вами сделать так, чтобы в нашей стране и предпринимательское сообщество, и предпринимательская среда была лучше. А в целом это все, каждый предприниматель, он дает жизнь Семьям, потому что он стоит рабочие места, ведь в этом наша глобальная суть. Как вы мне сказали, мне очень понравилось, что подобный клуб вашему в одной из латиноамериканских стран поднял ВВП на 1%. Мы будем надеяться на то, что каждый из нас на своем рабочем месте, на своем деле, который делает, выполняете эти ценности базовые, помогает другим развиваться, становиться лучше. Егор, огромное вам спасибо за сегодняшний утренний эфир. Мне было очень интересно, я надеюсь, то дело, которое вы делаете, оно действительно будет полезным. Большое спасибо. Мне тоже было приятно принять участие в замечательной такой передаче. Спасибо.